Перед нами посылка, распаковка. Здесь пришла сумка. Я на ощупь понимаю. Ну и судя по номеру, это да, это она, это сумка. Вот. Мне она приглянулась, эта сумочка. Мне кажется, она должна пойти на любой сезон. На любой сезон носить ее можно. Вот. Немножко такой винтажный у нее вид. Сейчас посмотрим, что пришло. Опять-таки мягкая упаковка внутри. Ничего не должно поцарапаться. Вот тут пакет полиэтиленовый, такой прочный, так, где он тут не рвется. А, тут... Перехвачена скотчем. Сейчас мы это дело разберем. Скотч. И сможем тогда открыть посылку. О! Красивая сумка. Уж чего-чего. А этого упаковочного материала господа изготовители нас этим всегда радует. Смотрите, Риэлер. Это известная фирма. Рейлер, у меня оказывается уже три сумки этой фирмы. Почему они мне? Они все разные и тем не менее я обнаружила, что я покупаю эту фирму такой же, как и моя старая сумка. Хотя обе новые сумки, купленные мной, они по стилю совершенно разные. Вот, но Видимо, эта фирма, знаете, очень-очень даже чем-то цепляет. Чем-то цепляет. Ага, вот сама сумка. Да, цвета хаки, видимо, не оказалось. Я заказывала цвет хаки, а он оказывается такой серый. Он не хаки. Вот. Но давайте посмотрим, что тут. Кстати, серый цвет тоже очень даже неплохо. Так, это у нас тут упаковочная бумага, чтобы сумка могла сохранить форму. Это ее ручка. Короткая ручка, которая цепляется. А это ручка длинная. Значит, данная сумка, я думаю, она не кожаная из кожзаменителя, поскольку стоимость ее где-то 800 рублей вот но она выглядит достаточно качественно видите в стиле винтаж вот у нее выполнена застежка вот так поцелуйчики называется данный вид застежки ну давайте присоединим ручку так где будет считаться ее вверх а где низ ну может быть вот это вверх поскольку строчка более рельефная вот ну давайте поносим так или не понравится можно будет всегда пере... переподсоединить другим способом вот это будет у нас короткая ручка хотя я люблю сумки на длинном ремешке Вот. Вот она, сумка с короткой ручкой получается. Так, я надеюсь, вам хорошо видно на черном фоне. Вот. Очень такие фирменные у них лыбочки. Вот эти вот этикетки. И я даже их коллекционирую, потому что детям очень нравится рассматривать. Вот они любят что-нибудь такое тоже собирать мы раньше собирали конфетные обертки вот а нынешние дети собирают вот это вот. и вот эта длинная ручка которая при желании можно ее подсоединить сюда же. это можно убрать если не носится, а носится на длинные ручки и пожалуйста что у нас внутри если кого-то заинтересует данная сумка тут довольно таки неплохой подклад вот у этой сумке вот у нее написано риэллер фирменный знак и здесь внутренний карман на замочке сюда можно убирать ключи деньги вот сюда я думаю можно положить телефоны вот да, довольно таки вместительная сумочка вместительная и респектабельная при ношении на плече я думаю вам очень понравилось Блин, мне нравится у нее вид такой вот кожаной э, сумки в стиле винтаж как бы такая потертая кожа но на ощупь она очень приятная такая плотная и достаточно толстая но и в то же время легкая Поэтому, если вам понравилась эта сумка, внизу будет ссылочка на то, где я эту сумку покупала. И вы тоже можете ее приобрести. Желаю вам удачи, успешных покупок. Ну, очень женственная сумка, очень. Всего доброго, всем пока. С вами была Диана.